Если за человека, без его просьбы и ведома, молятся монахи и служители культа совершенно разных религиозных конфессий, иудаизм, христианство, ислам, шиваизм, кришнаиды, индуизм, джайнизм, синтаизм, вы представляете, Ой, как же вас много-то. Как это сказывается на сознании человека, особенно если он привержен северной традиции с детства развивает себя магически. Я Примите мои соболезнования, уважаемая коллега. Но как на него влияет? В принципе, если вы развиваете себя в северной традиции, то, в принципе, как закалка. Потому что каждый старается прописать вас виртуально на своем собственном канале. Глядишь, поможет, глядишь, перетянет. А вы нарабатываете навыками, ногтями на ногах, удерживаться за землю, за традицию, которой вы сохраняете верность. Это испытание на верность. Да? умение быть стойким, умение быть верным, даже несмотря на то, что вас пытаются из этой традиции вы, выдернуть не потому, что вас ненавидят, а потому что любят. Видите, сколько народу оказывается мечтает перетащить вас на свой канал. Это действительно так, теперь без юмора. Когда за вас кто-то просит, то есть устанавливает ваше сознание виртуальный образ, виртуальную кодировку, пытается прописать на том или ином религиозном канале, это не очень хорошо, особенно если вам это не нужно, если вы этого не просили. Поэтому здесь конечно же есть несколько путей. Строго поговорить с товарищами, которые таким образом вечно хотят, Благо, но почему-то совершают зло, в отличие от Мефистофеля, который все стремился делать строго наоборот, желал зла, но совершал благо. Вот здесь противоположность, благими намерениями. Поговорить с ними как художник с художником и в общем-то попросить больше такого не делать. Правда, конечно, они не послушали. Вариант второй, изменить кодировку. Для этого обычно что-то делается со своим собственным именем, они вас знают под одним именем, а вы проходите например, посвящение в северной традиции, получаете другое имя от богов, от жреца и таким образом как бы перепрописываете себя в этом мире, откликаетесь на имя, возможно меняете документы в социальном мире и никому об этом не говорите. Ваше тайное имя в этом смысле вас начинает беречь. Просите защиты у богов, они просто из вас защитят, они ничего с этими людьми делать, конечно же не будут, потому что это не, неправильно, как бы свобода воли, но вас в некое, в некое такое защитную оболочку они вас заключат. Поставить самому себе такую защиту через руны, через рунические формулы очень отлично работает, все это работает. Повесить на шею молот Тора тоже хорошо, хорошо работает и так далее. То есть защищаться от них, понимая о том, что люди действительно полагают, что они хотят вам сделать добро. Они не понимают, что они не свободны в своих решениях, что ими руководят их системы. Они говорят, на вербуй нам больше людей, а то у нас кормежка заканчивается иудаизм, христианство, мусульманство, авраамические религии стоят на принципе жертвы, поэтому переключая вас на свой собственный канал, делая такую попытку, помните, это они только думают, что они совершают благо. На самом деле они собирают овец дома Израилева, а овцы дома Израиля готовятся к гекатомбе, то есть непосредственно к закланию и к ритуалу всесожжения. Поэтому, чем больше они насобирают, тем легче им всем будет, по крайней мере самим, может быть, отмазаться. Ибо сколько, кто сколько привел, тому, тому столько и выдастся. В дальнейшем рабов, как это сказано в их замечательной книге Тора. Все, что связано с индуизмом, синтаизмом, буддизмом и прочими религиями, там Правило втягивания и необходимость втягивания в свои каналы немножечко другая, там, там заклания нет, но там точно также нет свободы. Там надо отрабатывать программу колеса сансары, которая там присутствует и э, помогать этой системе также доказывать свою собственную значимость. Синтоизм в данном случае здесь немножко повеселее, потому что все-таки эта система языческая, пусть не наша, но все-таки языческая и э, здесь вам в общем-то помогут. Правда на базе синтоизма сделана такая паскудная система, как Рейки, которая в общем-то ни, ни, ни, ничем хорошим на самом деле для человека не является, а лишь только вампирит для него и э, дает иллюзорное чувство счастья на Будучи жертвой определенного, определенной системы вампирищих с астрального тела людей. Вот. Поэтому, если уж вы пришли на Северный канал, учитесь стойкости, потому что Северный канал именно это и говорит: научись бы стойким, научись бы им верным. И в этом смысле ты будешь защищен. Вот. Поэтому для вас, наверное, это в каком-то смысле воспринимайте это как испытание, воспринимайте это как ресталище, как турнир, на который вы вышли для того, чтобы людей посмотреть, себя показать, в честной в доброй схватке побиться. Да? Не воспринимайте это серьезно. Если вы воин, вы себя защитите. А если вы пока не можете себя защитить, нарабатывайте качество воина и тогда вы сами себя защитите. Они от вас отстанут понимая, что без толку прописывать вас на определенном канале, они а переключаться, обязательно переключаться на какую-нибудь более податливую жертву. Другое дело, противно, что это, в общем-то, близкие люди. Ну что поделать, сейчас время такое, каждый сам за себя. Помните это, каждый сам за себя.